Надеялись же, как все, что это скоро закончится и вернемся. Старшая дочь в апреле 16 лет. Первое, что, когда она увидела танки, это за три дня до того, как мы уехали, Вот у нее было, скажем так, даже не истерика, а вот такое шоковое состояние, когда она смотрела круглыми глазами. глаза. Тихий шок такой. Да, мама, что правда, война. Да, она не могла как-то вот и прийти в себя, и, ну вот какой-то вот такой вот, не знаю, растерянность, растерянность и все, и вот дома с мужем переговорили, все, собираемся и уезжаем. Просто вот эти вот подпрыгивания на кухне вместе со столом, со стулом, по ночам что-то летит, подскакивали, было довольно-таки страшно, хотя... Собственно, такого мы вот не видели, не слышали. Опять же, я до декрета работала в магазине, когда бомбили Карловку. Такой же шок испытала я, когда человек забежал весь в крови и сказал, что их там обстреляли. Ну, вот, вот сам факт того, что вот одно к одному, и вот резко мы приняли это решение и уехали. Изначально мы приехали, я же говорю, ну тут у нас знакомые, Самый. да, мы приехали. Ну, не в соседнем районе, в но там очень сельский район. И я устроился работать дальше в банк, в службу безопасности кредитных операций. В Купинске была вакансия, Мы сняли квартиру в Купинске. Начали Сложно было найти квартиру? Ну, на тот момент, когда мы приезжали, уже просто они подорожали. Но квартиры были еще на тот момент. Но это было июль 2014 года. На сегодняшний день, да, сегодня, на этот, сегодняшний день сложно найти и цены, конечно, еще. <сёк _заказов> сами пошли первый раз в управление труда и социальной защиты тоже ж, зарегистрироваться. Я, я работаю, мне там помощь, столько такой посылки, Люби отказали, потому что вы ну, уже на тот момент это была территория неоккупированная. <сёк _заказов> ну, как я родил, так и нам отказали, в принципе. Потом, после поездки, когда-то предложили Люби, там знакомые, говорят, поедем, мал... ну, ребенок маленький с деньгами, <сёк _заказов> сложно было. Сказали, что, может, там могут дать памперсы. Поехали туда, получили. Там мы как раз переговорили с юристом станции Харьков В тот момент мы просто знали станцию Харьков как просто людей, которые помогают переселенцам. Ну, какую то гуманитарную Да, да. Ну, поехали, надеялись просто получить памперс. Ну, там что-то, скажем так, предмет дорогой и очень расходуется сильно. Мы с этой целью в основном поехали. Ну, и после этого... У Любы, конечно, вы, конечно, это больше ее инициатива. Мне как бы некогда было, Все, нам остался где-то что -то заработать. Она начала общаться с изюмскими волонтерами. Нет, я сначала обратилась в субес, Купинский субес, а, где да. мне сказали, дайте телефон изюма. Мы сами позвоним. Мы не даем. Да, да, мы не даем. Вот. В общем, они никуда не позвонили. Тут бессонная ночь. Продумаю, что, как делать. И иду в нашу детскую больницу. А — Получается, переселенцы в принципе, вот семьи между собой не общались. — Не общались. — да? да. — ну, в, в, в, -то. в то время мы даже, ни одна семья с переселенцем не подозревала, сколько у нас вообще узловой mm -hmm. переселенцев. Вот, на тот момент, когда я их первый раз собрала, это оказалось 32 семьи. Ну, — это, это, я... это, это был март месяц. Ну, настолько Детская больница пошла, попросила, сказала, что помогут детям, привезут памперсы, дайте списки, кому нужны помощи. Да. Нет, нет, нет, нет ну, абсолютно это... нет. Продукты, памперсы, дедушки. Это деньги, так и было. А да, и... волонтерстве еще и речи не шло, просто как переселенец к да. Давайте школу, вместе. Да, да. вместе. Да, нет, давайте просто вместе организуемся, чтобы это было организовано, и тогда люди будут, помогут нам. Mm -hmm. ну, скажем так, и для себя бы нужно было помощи людей. Потом как. Увидели все, как оно на самом деле, сколько людей здесь действительно. 30 человек, ну, ой, как много, думали тогда. Да. Ну, а на самом деле оказалось? Ну, сейчас у нас уже больше 1300 человек зарегистрировано только в нашем центре. Mm -hmm. Это уже те, кто на постоянной основе у нас получает помощь. Да, сейчас... Ну, первоначально обратилась в наши местные органы власти, которые отказали, mm -hmm. естественно. Вот Обратилась в нашу больницу ЦГБ, где главврач, строительный это, да? Волос... Волос... Волоской. Волоской. Ага. Вот, выделил нам кабинет, все предоставил, да, что можно было. Очень помог огромным, мы очень благодарны были. Когда ну, то... был какой-то привоз, обязательно он нам выделял все, все там выдавалось. Ой, Виталий Викторович. Вот. И ну, вообще замечательно, конечно, замечательный человек и помог. Дали уже сами как-то искали, нашли погорело помещение, поговорили с хозяйкой, она пустила нас, Мы там сами делали ремонт, станция Харьков нам оплачивала аренду, вот и вот как-то а, вот так. Где сейчас до. Вот где мы начали обитать, это была транспортная 14 в Купинске-Возловом, сейчас театральная Сейчас у нас хорошее помещение, ну как бы то после пожара, насколько мы могли, его более-менее так вид привели, нормальный, но... Появилось финансирование от УКБ. Да, там в скорозняке Да, смогли, да, смогли да, немножко, был немножко очень... больше выделить денег, и чтобы снять более-менее помещение, потому что и мы там, и люди приходят, и у нас там. Ну это надо смотреть, там есть и регион, где есть и детская комната, где детки могут играть, да. есть и да. тренинги, где проводятся тренинги, мастер-классы у нас в центре. Ну сейчас мы стараемся весь комплекс, чтобы, все что можем, все людям предоставлять. Нет, да. Я с детьми общаюсь, не знаю, как, вот, как наравне, Нет. мне с ними легко и просто. Вот, особенно, когда ты чужие дети, вот почему-то легко. Ну, есть, есть, да, есть такая способность находить общий контакт с людьми. Все началось Да, да, и как-то вот Марина Вазюм пригласила, говорит, не хочешь попробовать, вот послушать, посмотреть ICDP, какая-то программа, я, ну, приеду. А она как вот, когда приехала, она все втянулась, втянулась, затянула туда вот и начинаешь все это осмысливать. Вот как-то не знаю. Я тогда приехала после двух дней тренингов. Мне говорят, тебя что-то подменили. Mm -hmm. подменили почувствовала ситуацию? Да, Конечно. вот оно как-то ну, само собой. И работа, сама работа с переселенцами которые именно вот после бомбиожек, вот где-то с таких вот ситуаций, к ним определенный подход надо. Ну, да. Они у всех бывают да, да, у всех. Даже вот когда им предлагаешь э, поговорить. Ну, вот у нас отдельный психолог в центре. Они вот упираются, нет ни в какую. Они либо телефон берут, потом по телефону рассказывают свои проблемы. Часто говорят. даже не скрывают, мы не привыкли к такому, да, мы да. не будем мы даже не пробовать. Психи, вот они, да, да, да, мы не психи, мы не больные. А вот уже в процессе и когда сами тренинги проходят, мамочки втягиваются, им это интересно, они начинают все понимать, что это такое. И когда просто сидишь, беседуешь, вот они раскрываются, они в как выговариваются, не знаю, они вот свою душу открыли, где-то поплакали, где-то успокоились. Вот хочется пожелать всем, не только вот переселенцам, а всем мира. Наконец-то настал мир, чтобы люди смогли вернуться домой, у кого нет возможности вернуться домой, чтобы нашли себе постоянное место жительства в том районе, где они хотят, в той области, где они хотят, чтобы наконец у всех все получилось. Кто-то ищет работу, чтобы он ее нашел, кто-то хочет хорошо устроиться, чтобы он устроился, Чтоб, ну дай бог им, всем мира. эта война не дает Определение. Хочется свой дом, свой угол, чтобы было все свое, как было раньше. Та же подушка, как говорится, и та же ложка и вилка. И чтобы дети, наконец-то, росли в своем доме. Вот этого вот хочется. Все... Остальное, да, мы, наверное, из той семьи, которая руки не опустит, она будет с любой ситуацией выкручиваться. В свое время я на себя говорила, и найду приключения себе на одно место, но ровно вот так вот сесть и сложить руки, ну это не мое. У всех сбылись мечты, чтобы получилось добиться того, чего люди все стремятся, все стремятся их очередь, конечно, к миру. Ну, все, что все, чтобы сбылось, я думаю, у всех есть свои мечты, свои желания, у каждого кто-то их открывает, кто-то их держит в себе. Просто чтобы у всех все сбылось, все, что случилось.